Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать очень интересный объемный узор из рельефных столбиков. Сейчас покажу вам с разных ракурсов. Узор вяжется повторением всего двух рядов. С обратной стороны он выглядит вот так. Давайте приступать. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 8 плюс 1 петля. Для примера я набрала цепочку из 41 петли. Придерживаем крайнюю пальцем и набираем одну воздушную петлю подъема. В ту, которую держим, вяжем столбик без накида. Три воздушных. Цепочки 3 петли пропускаем и в четвертую вяжем столбик без накида. 3 воздушных. 3 пропускаем в четвертую столбик без накида. Три воздушных, три пропускаем, в четвертую столбик без накида. Так вяжем до конца ряда. Довязываем последний элемент. Ряд заканчивается столбиком без накида. второй ряд 3 воздушных петли подъема под первую арочку вяжем 5 столбиков с одним накидом под следующую арочку 5 столбиков с одним накидом. И такие веерочки вяжем до конца ряда. Заканчиваем второй ряд. В столбик без накида предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Третий ряд. Одна воздушная петля подъема, столбик без накида в крайний столбик с накидом, три воздушных. Теперь будем вязать над двумя веерочками. Провяжем над ними 10 рельефных столбиков с общим верхом. Делаем накид. Вводим крючок за первый столбик. Подхватываем ниточку. Вытягиваем. Связываем вместе только две петли. Накид. Вводим крючок за второй столбик. Вытягиваем нить, провязываем две петли. Накид, крючок за третий столбик. Связываем две петли. Накид, крючок за четвертый столбик, связываем две петли. Накид, крючок за пятый столбик, провязываем две петли. 5 столбиков провязаны, а на крючке 6 петель. Также провязываем следующие пять столбиков. Шестой, седьмой, восьмой. Девятый и десятый на крючке одиннадцать петель. Связываем их вместе. И фиксируем три воздушных столбик без накида вот сюда, между верочками. Вот что получается на лицевой стороне. Покажу еще один фрагмент. Три воздушных. Обвязываем следующие десять столбиков рельефными столбиками с общим верхом. Связываем вместе 11 петель, фиксируем, 3 воздушных, столбик без накида между элементами. В конце ряда я провязала последний элемент, после него набираем 3 воздушных. И столбик без накида в третью воздушную петлю подъема. Четвертый ряд дублирует второй. Три воздушных петли подъема. Под каждую арочку из трех воздушных вяжем по 5 столбиков с одним накидом. Первый веер под следующую арочку снова вяжем 5 столбиков с одним накидом. И так до конца ряда. В конце этого ряда вяжем столбик с одним накидом в столбик без накида предыдущего ряда. пятый ряд дублирует третий Одна воздушная петля подъема столбик без накида над столбиком с накидом 3 воздушных вяжем 10 рельефных столбиков с общим верхом Три воздушных, столбик без накида между веерочками. В конце ряда цепочку из трех воздушных привязываем к третьей воздушной петле подъема столбиком без накида.